Так, друзья, ну что, сегодня у нас отгрузка баня. Сейчас мы будем демонтировать щиты фасадные, снимать табличку фонари для того, чтобы готовить баню к перевозке. И ждем, пока приедет манипулятор. Все это вам сейчас покажу. Думаю, будет интересно. Никто ее не придет. держатся просто на саморезах, которые доступно можно открутить, и щит сразу же отходит. Вот Дима сейчас их откручивает. Все, один щит открутили, он двухметровый, его спокойно можно будет перевести. И вот мы его оставляем пока что в сторону. Ну что снимаем сейчас щит с торцевой стены. Он также обычно прикручен на саморезы. Сейчас откручиваем и останется нам крайняя сторона. щит может поднять даже один человек, все с этой стороны тоже сняли, осталось теперь только с этой стороны снять еще вот этот щит. Также для перевозки нужно убрать вот эту трубу, потому что она выходит за габариты ее сейчас снимаем и потом таким же образом ставим уже непосредственно на месте вот мы щиты фасадные сняли с контейнера, подготовили его для перевозки и ждем сейчас манипулятор на погрузку что сейчас происходит мы на манипулятор сейчас будем загружать баню Сейчас троповка по углам будет, по четырем углам. Для этого достаточно просто одного человека. И мы баню загрузим на манипулятор, чтобы везти дальше на установку. Банька поехала. Нам приехала такая установка от первой свайной компании. Будем сейчас создавать свайное поле под комплексы с бани и террасы. Вот такие ввинчивать сваи и устанавливать саму мобильную баню. Будем вам показывать, как все у нас получается. А пока что готовимся. Первая свая пошла, и таких у нас будет сегодня 9 штук. Ну что, через два часа у нас свайное поле готово, их 9 штук. Сейчас проверяем вертикальные расположения верха свай, овариваем оголовки и готовимся принимать баню на объекте. Баня доехала полностью целая, неповрежденная. Кран готов. Задача вот отсюда взять и поставить в дальний угол участка. Баня готова к подъему, крюки по углам монтированы. Траверса 4 концевая. Сейчас будет баню поднимать и перемещать в другой угол участка. Баня находится над домом соседнего участка, идет процесс переноса через строение. Баня стоит в своем проектном положении по сваям, осталось место для террасы. Сейчас будем ее проваривать по периметру. Осталось закрыть это все декоративными деревянными щитами.